Бывают ситуации, они настолько, ну, ну, как бы непростительные, да? То есть, ну, я, например, нашел человека а, в этот бизнес. У нас были очень хорошие деловые отношения. Я человека вырастил, он стал лидером, он стал лидером-менеджером, он стал директором, и потом мы, как говорится, пере, переругались. Да, ну так случилось. Ну, вот что-то там не пошло и не по... Все? Хана? Нет отношений, но есть доход. Смешно, но это так помогает жить. То есть, ну, я просто этот, этот момент я ощущал, когда отношения с человеком не очень, в обычной бы жизни я бы его 100% потерял, а в сетевом маркетинге, в НСП, да, в сильной команде, в сильной компании он остается моим бизнес э -э, как бы элементом, да, моей квартиры. ну как бы я с ней не поругался.